Я приехал из силы, первый залгар. Очень все прекрасно, понравились менеджеры молодцы. Как бы сработали как по телефону, так и встретили, объяснили, показали, рассказали. Сейчас перегон. Большое вам спасибо за технику. Отлично, спасибо. Все, спасибо.